Привет. Спасибо вам огромное за то, что подписываетесь на канал. Момент переписывания уже в пятый раз. Сценария у вас уже 74. Такое же количество подписчиков на моем прошлом канале набралось за несколько лет. Также огромное спасибо Эдсуко за то, что устроила этот конкурс. Если бы она не устроила его, то я бы очень долго шла даже к отметке в 20 подписчиков. Кстати, если меня сейчас смотрят те, кто не выиграл, то не расстраивайтесь. Не только Эдсуко устраивает конкурсы и лотереи. И это была не последняя лотерея от нее. Если честно, то я даже не надеялась на победу. А кто всем уши проржал, чтобы играть? Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всем пока-пока! Моя любимая камеру разбила. Ну не серчай, Фо, я тебе новую куплю. Такое ощущение, что мы деньги печатаем.